Всем привет, с вами хочу на бронзу выше уровня. Отличная карта для битвы и минералов. Мы багатым телефон делаем, друзья. У нас э, челлендж фонд. Отличная карта. Я бы не хотел бы здесь. Нет, ну, не без разницы, но тут лучше. Просто с горы спускаешься. Все четко. Будет четко. Да. Да, да, да. Пока что лайк ставьте, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что у меня есть еще один канал. Скажите, зачем для безопасности? А то такая только что банк канал За что? За музыку, за нарушение права, за значки, за обложки, за что-то еще. И так дальше. Поэтому обязательно подписывайтесь на остальные канал Обязательно. Обязательно прямо сейчас. Ссылка в описании. На макс Games, Maxwisk Games. HBAVES. Это очень классная игра, поэтому я там буду жить. Не знаю, если играя скажет, все ты не наш банне банканал, а то подписывайтесь на все другие каналы и соцсети. Я хочу, чтобы вы знали, что я буду жить. Ладно, ладно, ладно. Так, на я переборщил но он знает, где нахожусь, поэтому все нормально. Я сразу запускаю этого. Как он называется? Это кузнеца. Ну ладно, регин раньше запущу. Пока наберут. Пока враг дойдет, нас грудит. Так, где враг находится? А, окей. Кстати, кстати, классная база будет для обороны еще. Так, вот тут будет защитник. Ну, защитник наш. Давай. В принципе, можно что-то норму... Я помню тут, я записываю одну карточку очень классную катку. Потому что враг с пушками убил меня. А что если я новую тактику пущу в силу? Это что-то нечто, друзья, что-то прикольное, рекомендую. Так, пока что я знаю, что там враг. Вот, ну посмотрим, попкашим. Для начала пока что Так, давайте тут построим 400. Ну, пока накопите, а мы дойдем. О, то вот что можно что узнаем, есть ли враг здесь, строят ли враг, там баз, новый враг. А, а, значит, войска, войска, значит, строят строительные будущего войска. О, понял. Пока что охраняет, там узнай, как дела. Строить текучий казарм, а, у нас уже войска, говорят, говорят войска, давай, так, охраняй строй, это Когда будет враг на спать, я нажму на кнопочку Вообще будет классно, будет скорость, будет сила, будет классно Так, скорее всего враг, что-то будет Посмотрим здесь Потом вернемся, чтобы враг не пугался, Чтобы он знал, что все нормально, все нормально Требаза, ебой будет. скорее всего будет фарбола Вообще такой Нет, Так скажу, да кого. Значит, тут будет моя база или там будет, в этом будет, ну, база за 400. Ну, давай. Да, еще понял, ладно. Айдакка. Экономика. Окей понял сова сва ушла воду а понял про наше существование ну, а охранять ну давайте двигаться допустим големочка потом ускорим тут тоже не строит он вот, скорее всего экономику нашу нарушает и что ново новость войск кучу воську строит окей надел что у нас так кстати вот этот воин слабый пальчики потом спасибо все фарбов здесь давай потом будем искать. пока буду брах атаковать мы запустим что пуской вот такая у нас тактика и хорошо что брак не нападает мне это нравится. он сам запустил нет? а ну я вернусь обратно возможно брак что он опасный такой страшный брак. не ну хорошо что он там что делает это преимущество хоть какой то но весь преимущество а, мы его уничтожили сразу изи Класс. отлично захватим похватим ага. захватим. хватит и собирайте а еще и запустил еще так громила сюда я считаю что пора уже атаковать не ставили нам нужен О, нужно такой нас так ну, вы там стройте новую казну по быстрому вариант, сейчас нациклим класс ускоряем Уже, если он атакует то ускоряем друзья так ускоряем все Мукушка. напал получает ответ удар ну а кого я слушаю Хорошо, хай буду война с ним. против. Хорошо, копай. Угу. Поскоряем. Не знаю, как там. о о о он майго. Весь он Бой. спускать. Там бы фаербол, да, но он не Если я бы набухал врага, то он бы прикольный. Хова тарачки. А, ладно О, скорость давай больше больше больше больше а потом в атаку уйдите потом в атаку да, в принципе, а что если идти в очень идти в атаку может быть все идти в Ну ладно, пакуйте, брата. -а -а. Так, ну там воины только -то, уходят. -то. Всё, отступайте, брата. Да -а -а. Так, у кого-то много воинов горят. Тогда будем потихонечку нарушать. победу давать давайте ускоряем пару пару Граммил можно <laughs> так скажем. так ну, еще пару чтоб... Да ладно, ладно, не атаковать. Меня забаловался, но а то вдруг он там оживет, с мертвых ну, ладно. Ну, давайте сражаться. Чем больше сражаемся, тем больше мы слабее. Обратно возвращаемся. Он даже не за себя комфортно. в, так скажем, визитка на войну. Топ, а кто это будет? делать? Парни. Я принципе может такой вот. гор там там купа. Да окей. Но у меня тут две казармы, скорее всего. Калем, кстати, иди туда. Вот. Там узнаем, чем брак там. -а, а, экономика что нарушена? Значит, построим здесь базу. Калим, я придумал. Строить здесь базу. А, -а, -а несет. То есть он еще проиграет. Ладно, отступай, Галям. Я шут. Атака, атака. Потом он заходит. Галям, что Покажи ему отряды. Что такое? сборок, кстати можно всех точек сборов сделать вот тут вот уже про кого-то на войну отправлять вот так хоть немножко переборщить а, вот, вот, мы собираем ресов чем больше ресов тем лучше на ну, что-то войска а, такой... а, а друг у нас победит, скажете мне? Да ладно, я, в принципе, мог его дать победу, но дело в том, что ему нужно выиграть. Показать, что мы синий, а мы еще на слабом уровне. Выдвоем бить. Даже тут нам дает нам построить. Да ладно, я, в принципе, могу построить. Постройте. На нас только что капец. -то... Ускоряем. давайте. Там аф -карш. Войну. Войну. В армии. Блин, так их жалко. Да, я такой. Две громилы, это будет перебор, если чё. Две громилы. Точка сбора. Точка сбора здесь. Классно. Точка сбора. Точка сбора здесь. Классо. Ну, доломай. Слышишь? Я в Перебор, перебор. Все, призываем тут нужно максимум как так нормально знаете тут даже успевает за семь типов пару секунд банту пошел бомбу забрал Пасу. все дело то что нужно призывать Он такой у тебя столько Он такой да скоро ресы закончится такой никогда давай давай возможно ты победишь потому что у, у меня рейсы закончится да кстати ты возможно победишь у тебя у меня рейсов заложены. закончится mm -hmm. а у тебя нет, Нет, ты просто будешь побывать и экономить, у тебя будет региа а мне будет только атака атака, у меня лишь не квест вот таким способом есть кваст один выполняющийся атакуйте, а кто там стоит, атакуйте уже, А уже войду Призывать пока что никого не будем. Голем одного, думаю, что ну в принципе можно. Хай врубать. Ага. Давай давай. О, тут еще 25 тысяч. Борточек. Да, кстати. Багалем осайот. С двух сторон. Ну что сдаешься, нет? А, вот и так может так вай. Уже вот тут пишут, что перебор. Окей, okay, перебор войск. Говорят нам. Что все, что ли? Ну атакуйте. Сейчас будет волна. на Мы уже все резы забрали. Слушай, может отдашь нам рез? Он такой, не а. это -а -а -а -а такой, фарбузик. Ты наш глину вырубаешь? А давай так. Я тут базу построю так, всё будет классно, вон такого умный, думаем, закидайте его по подаваться первичники давай Да блин ладно 180 символов минерал ну, да, когда пошел ты ну ладно О, у нас изменились значит круто у него тоже есть он тоже был на квест и вполне выполняет экономика нам я тебе говорю не а так Смотрел бы ролики был узнал а да я еще не выложил да? скоро было жди мать да хочешь будет ну, вот класс можно конечно купить да мог мог ну что мне же 11 скоро будет 15 собрать газа собрать газа соберу собрать минералы. глубина призыв нормально завтра сделал. всем удачи пока